Друзья, всем привет! Вы смотрите новый выпуск Дневника Фаната, и в этом ролике мы с вами поговорим про народную команду, клуб, который создали фанаты и которые будут играть в медиафутбольной лиге, про последние новости фанатизма, где были, что делали, куда можно ходить для того, чтобы поддерживать «Спартак», если вы не хотите делать фан а вы не хотите его делать. Ну и вообще узнаем, что последнего произошло в мире «Спартаковского фанатизма». Не переключайтесь, будет интересно! Миш, во-первых, приветствую тебя. Привет, Давно в нашем кадре не было. Рады видеть в добром здравии тебя. Хотел с тобой обсудить нашумевшую, шумящую в последнее время народную команду. Не ту народную команду, про которую, наверное, многие подумают, когда увидят этот ролик. А клуб, который создан фанатами, в котором будут играть в том числе фанаты. И клуб, наверное, который позволит фанатам вернуться на трибуны. Я с вами до конца, поэтому. Чего Чем с Андреем Ещенко во время игры успели перекинуться пары слов? Я спрашивал, сколько лет. Пришел, увидел, победил. Он, наверное, где? Хочешь к нам команда, я говорю, не надо, пока не, не тянешь. Я... Хотел, во-первых, узнать, что ты об этом знаешь, что ты знаешь о медиафутболе, в который эта команда погружается, ну и дальше уже течение нас куда-то приведет, наши вопросы. Что касается народа команды. Вообще был не в курсе происходящего и когда вернулся, был удивлен, что в Телеграме только неожиданно возник телеграм-канал с видео, там различные информации от моего братишки Ваня Стронга. Я и... вообще не понял, что там у Вани произошло в жизни, что он начал вести вот этот вот, канал какой-то, а потом понял, что ну, там постоянно возникала народная команда, я понял. Прикинул, что к чему, народная команда, тем более Иван нас любит в футбол играть и что он... Являясь игроком футбольного клуба «Народная команда», начал немножечко изучать, почитал. Что такое медиафутбол и лига вообще понятия не имел до этого тоже никогда, не интересовался. Это очень круто, я очень рассчитываю, что сейчас будут набираться обороты в плане фанатизм, потому что это такая еще э, грань, знаешь, такой, с местным футболом, типа «Super local team». Знаешь, где на футбол люди приходят, там, там атмосфера такая более домашняя и более душевная ну вот и не менее, это... менее рамочная такая скажем да mm -hmm. типа ты можешь где-то пивка дернуть прямо mm -hmm. перед игрой может быть даже в перерыве где-то там братиши какие сейчас то есть это вот да более свобода да уютная а -а -а. ну более напоминаешь такую выездную тему когда народу мало все свои ты всех знаешь можно угорать на те темы которые ну всем будут понятны ну то есть рамки конечно раздвигаются это очень здорово поэтому я надеюсь что мы вместе с народной командой у нас получится создать а, ту атмосферу, которая, по которой мы все соскучились и которой мы все желаем. Друзья, ну что, мы на тренировке народной команды, с нами идейный вдохновитель, организатор главный, Серега Кучер, дневник фаната. Серега, привет. Здорово, Старая, добрая рукопожатие не на камеру. Не постановочное, не постановочное, да. Вопрос к тебе, что за команда, как давно собралась, кто за нее играет и главный вопрос, можно ли как-то Вася, Но для тебя это не секрет, еще раз... поэтому я так наигранный на да да, да, да, да, да, да, конечно. Раскроем еще раз для наших уважаемых подписчиков эту как бы, информацию. Народная команда была собрана, сделана буквально на коленке в том году. В том году были такие даты, какие-то ключевые, да все они были ключевые. Это столетие клуба, во-первых, 50-летие нашего фанатизма, и, к сожалению, тем летом ушел из жизни Георгий Александрович Ярцев. И было принято решение назваться в честь также его, как отдать дань памяти, да, ну, потому что это был легендарный человек для Спартака, он собрал тот самый пионер-отряд 90-х, да, который был чемпионат России. В общем, таким образом появилась народная команда имени? Имени Георгия Соответственно, команда опять-таки, повторюсь, состоит полностью из краснобелых людей, как изнутри, так и снаружи. Это люди, которые играли в Академии Спартака, как да, там, 98 -го года ребята. Это активные наши братишки с трибуны, которые... 98-го года, меня опять перебивают, уже да. Саша Максименко, Коля Рассказов, Саня Ломовицкий, правильно? Ну, они... они пока в премьер-лиге, да. Это их одногодки. Да, То есть ребята, которые да, с ними закончили в да. один год Академии. Вот, люди с трибуны, наши активные братишки, которые... Долгое время гоняли за Спартак, переживали, да? сейчас, к сожалению, мы не ходим на футбол, но вот появилась народная команда, они также в этом составе. Бывшие игроки Спартака это там, Никита Баженов, Саша Прудников, Влад Рыжков, Рома Шишкин. Поэтому народная команда это такая красно концепция, которая сейчас для себя открывает новую историю, как и для, скорее всего, нашего фанатизма, потому что куда сейчас ходить? Регби, хоккей какой-то футбол, возможно, да, и вот появилась американский меди... футбол. Американский футбол в том числе. И появилась вот такая история, как медиалига, и куда народная команда попала, так скажем, ну, скорее всего, довольно рандомно. Почему? Объясню, потому что команда создавалась больше для выставочных матчей, для того, чтобы мы ездили по регионам, собирали там стадионы, чтобы наши братва, которые находятся в регионах, и наш легендарный формат красно региона который мы снимаем, соответственно, мы знаем, что там люди соскучились по футболу. А тут оказалось, что медиалига. То есть была, проделана огромную работу за небольшой срок, и как итогом стало э, наше участие в третьем сезоне в Ну что, друзья, пока Василий Геннадьевич для вас снимает этот топовый выпуск про народную команду, про фанадзин Продака в целом, я хочу напомнить вам о том, что есть такая букмирская компания Винлайн, которая является нашими друзьями уже очень долгое время, и теперь они являются друзьями народной команды. Поэтому в закрепленном комментарии находится ссылка. Переходя по ней, вы можете попасть на прекрасную страницу, где вы можете крутить барабан, получить фрибет в 10 тысяч рублей, а также выбрать любимую команду. Здесь появляется эта плашка. Выбираем, естественно, московский «Спартак», опережаем наших конкурентов с берегов Невы и ставим обязательно за лайк этому выпуску, пишем комментарии, говорим спасибо «Винлайну», а также «Василию», «Королю дорог». Ну что, друзья, надеюсь, вам выпуск нравится. Мы продолжаем. Народная команда уже в воскресенье начинает свой путь, и должно быть это интересно. Макс, российский футбол снова вышел из паузы, зимний на этот раз. Снова фанайди, снова пустые стадионы. Как ты считаешь вообще, как это может повлиять на то, чтобы закон, который всех в последнее время напрягает, был отменен или заморожен, или как-то на матч сборной России только перенесся, вот которых мы не увидим очень долгие годы? Ну, не знаю, перенесется на матче сборной России или нет. Собственно, той картине, которая сейчас, которую мы сейчас наблюдаем, это мы стремились еще начиная с прошлого года, когда приняли бойкот, чтобы были действительно пустые стадионы по всей стране на всех соревнования, где ведем, где действует ФанАйди, так или иначе, частично или в полной мере. Мы к этому шли, только полный бойкот. Действительно все пустые стадионы, полный бойкот ФанАйди может как-то только повлиять на какие-то передвижения. Клубы теряют большие деньги. Действительно, футбол становится никому не нужным, неинтересным. Эмоций как таковых нет. Ни у футболистов, ни у болельщиков от этого. Все как, так, так или иначе, да, там ударяется, вкладывается в копейки людям, да, а как бы от этого футбол безопаснее не становится. Слушай, в связи с этим что сейчас делают активные фанаты Спартака, давай вспомним. Фанаты Спартака, да, начиная с как раз-таки бойкота э, прошлого года, да, по сути, занялись альтернативные площадки э, видом спорта, где представлен московский Спартак. По сути, начали, да, мы там уделять внимание тем видам спорта, про которые по разным причинам мы когда-то забыли, на которые мы не уделяли, мы не уделяли должного внимания ходить и воспол... начали ходить и восполнять пробелы предыдущих лет. последний один из наших выпусков, один из последних наших выпусков был про молодежный Дэдби между Спартаком и ЦСКА. прошло там практически полгода в принципе, было в межсезонье, событий было немного, как э, ты знаешь, твой товарищ Сергей вместе с еще рядом товарищей, да, там посетили предсезонный турнир в будабе В Эмиратах, да, как бы, по сути, сделали ту атмосферу, действительно помогли футболистам снова прочувствовать ту атмосферу, которая была до, до бойкота на стадионах. Да, многие, как, как мы знаем, да, даже из игроков не видели, в принципе, подобную, да, там, и что это признавали сторожила команда. Вот. Если говорить про всеобщее фанатское движение, да, там, наверное, из такого самого яркого, наверное, вспомнить можно выезд Нижнегород, который был зимой, где не действует, собственно, фанати, весь фанатский сектор был занят. Атмосфер, ты не один, с тобою мы, мы относительно недавний период, да, там, последних там, двух месяцев, ну, наверное, самое яркое это как раз-таки посещение... Активы фанатов Спартака ⁇ дубля между локомотивом и Спартаком, который был в середине апреля, в канун празднования дня рождения московского Спартака, общества и клуба в целом. вот как к взрослому фанату обратиться с таким вопросом очень многие переживают сейчас фанаты придут на стадион где очень много детей фанатов этого медиа футбола эти дети побоятся что-то этим фанатам сказать высказать показать скорее всего будем пробивать программе. им головы стульями все заканчиваем да нет но это я понимаю к чему ты клонишь и я не совсем понимаю но эти люди вообще на футбол никогда не ходили что ли ну то есть ну они думают, ощущение, что, что они 90 -е 90 -е жили, сейчас, жили наверное, в вакууме это, в каком-то. Эти дети, ну, я не знаю даже, через, может их сводить на, на футбол, на обычный происходит, там, не знаю. Это какой-то цирк опять они начинается, притягивание за уши того, чего нет уже 500 миллиардов лет. Дети сидят на центральных трибунах и хотят прийти к нам на заворотку, но их мама не пускает, только потому что пока они маленькие, еще их нельзя одним, а родители мне особо хочется туда идти в этот шум. Дети хотят идти на те трибуны, на те сектора, где какой-то движняк, там, где флаги, где активная поддержка. Что они там могут сказать и кому? Да на улице тоже надо следить за языком. Везде надо следить за языком и знать, кому что говорить. Это понятное дело. И, ну, трибуны – это не исключение. Там такие же люди те же соседи их. Я не совсем понимаю вот это вот притягивание и делание из мухи слона. Что кому-то... Ну, ну, Я... скажем так, да, фанаты футбольных команд, не бойтесь, приходите. Да если это, противостояние да. будет в рамках фанатизма, никаких проблем. Мы только за то, чтобы мы друг друга подкалывали, как-то да подстебывали, перформансы, Никто не так будет так, бить а каких-то людей, которые, ну... От, которые от это, будут болеть за другую команду. Это вообще, во-первых, это бессмысленно. Нам, если мы захотим подраться, мы, у нас есть более достойные оппоненты и соперники, которые тоже хотят подраться. Которые из этой же субкультуры. И они этого вот так же желают, как и мы. Зачем нам друг-то... Да, так что, ребята, приходите, не бойтесь, намерение будет спокойно Да, очень советую людям вообще переосмыслить немножко свое видение футбольного фанатизма и футбольных фанатов ну, сейчас 2023 год Я, Я думаю, вообще, что... ну... Сейчас до да, куча других проблем у людей. Еще расскажи, пожалуйста, как в народную команду попасть. Все-таки э, название народное предполагает, что э, ребята из народа могут за нее играть. Слушай, у нас была история в конце этого года, мы хотели сделать отбор, мы уже даже записали промо-ролик, да, так скажем, то есть массовая там агитация по всей стране, ведь Спартак болеют миллионы. Э, но был, был ряд проблем. И остается в том числе, что мы не смогли эту тему докрутить, добить ее, чтобы ребята приехали, попробовали свои силы, мы сделали отбор взяли э, ребята в команду. Поэтому у нас сейчас был такой отбор, грубо говоря, по своим ниточкам мы дергали, а после сезона, как для нас закончится, мы будем проводить отбор уже такой конкретный, соответственно, кто хочет попасть, э, будем делать для вас просмотровые какие-то тренировки, а также э, тоже небольшой эксклюзив раскрою, есть, конечно же, пр прекрасная история сделать как бы, вторую команду, якобы дубль. И заявиться в тот же ЛФЛ, чтобы была некая вертикальность в народной команда, чтобы парни, которые пока не тянут, играли там же, ну, также по народной команде, и также привлекались, так скажем, к основному составу. Народная команда это такое же забрандированное имя, поэтому будем его развивать. И, возможно, придем к тому, что это будет уже вертикально не народная команда, народная команда 2, а народная команда из спорта. То есть, отвечая на вопрос, который задают в комментариях, ребята, в народную команду попасть можно. Не сейчас, но со временем будет какой-то отбор, можно будет на него прийти, приехать. Возможно, мы куда-то съездим в регионы, посмотрим на людей, которых там нет возможности доехать до Москвы и показать все свои навыки. Правильно? Тем более, Вась, у нас с тобой есть проект, как я уже сказал, Краснобелые регионы, который мы сейчас... Пока не снимали, припарковали. Ну, так припарковали, так. но скоро уже на драйв поставим, на драйв спорт О, и поедем в регион. Вот напишите в комментариях, посмотрите по подсказке еще раз. Формат коснев. Да, нам надо поехать на белый регион. В ближайшее время и мы -то с тобой обязательно Нет, поедем. Лето, братан, конечно, мы туда поедем. Мы Может мы быть, бал... Касно-Белые багамы. Богамы мамы, если только. Может быть. Народная команда э, медийная. Тут хотелось бы поинтересоваться, как вот активные фанаты относятся к этому явлению, как вообще в принципе медиафутбол, наличие там команды спартаковской, пропартаковской, планируют ли ходить, э, что для вас это там новая площадка для э, каких-то своих возможностей. Ты не один, с тобою мы, мы победим, Спартак Москва, Спартак Москва. Там собраться вместе, пошлезить, отрепетировать заряды и так далее. Вот mm. э, Об этом давай. Ну тут, наверное, важно подчеркнуть, э, так сказать, не за весь актив, даже сказать, наверное, за... В принципе, про всю фанатскую общественность, да, то есть э, квота билетов порядка тысячи, двух, двух тысяч, точнее, да, там, за, за сутки там практически 50% собственно было реализовано, даже до каких-то серьезных масштабных объявлений. Мне Мы кажется, сейчас что... говорим про матч 30 апреля, да, народная да. команда играет с Сам Амкалом, с какая разница, играет футу... народная команда, да. это важно, неважно, тот соперник, вот. А, ну, как бы это о многом говорит, что да, там, половина билетов реализованная, ну, скажу честно, да, сутки. Скажу честно, как бы я думаю, такого мнения придерживаются все. Медиафутбол достаточно такая специфичная как бы, площадка, да, там, опять же, из-за истории предыдущих лет кто там играл в первом сезоне, кто во втором, какие персонажи, конечно, углубляясь, да, там, понимаешь, точнее, что народная команда вот, дебютирует со дня на день в медиафутболе, да, в медиафутбольной лиге, ты понимаешь, что действительно это какой-то уже фнл 3, наверное, не знаю, там по фЛ. По уровню игры ты имеешь? Наверное, по уровню участников, наверное, даже. Вот. Потому что очень много профессиональных футболистов тех или, тех или иных команд. даже, в принципе, взять Спартак, да, там прыжков баженов прудников Шишкинов появился недавно там главный там тренер батарея пчеников владимир я думаю конечно Действительно, отношение будет фанатов меняться. Ну, конечно, Да, ну, хотелось бы. Вот. Тут зависит, конечно, от результатов команды, от поведения, в первую очередь, соперников. Потому что за поведение игроков народной команды, в принципе, все понятно. Я думаю, что ожидать каких-то показушных, отрицательных, там, не знаю, тычков, падений не стоит ни от кого. Я, так, я по крайней мере, надеюсь. Это просто очередная а, возможность. У нас показать тоже контраст, который мог быть, то есть, ну, контраст между тем, что сейчас творится на стадионах страны, там, на открытии, там, на «Динамо», не знаю, там, на, на всех, да, там, аренах, показать, да, контраст, где-то, возможно, как-то что-то реализовать, плюс сама, как бы, идея народной команды, ну, как бы, я так скажу, тоже слышал, знаком был с тем, что как бы, когда это еще только планировалось, там полгода назад. И тоже а... здесь планировалось, кстати. Знак, культовое место. Знаю, к сожалению, что чуть раньше заявиться не получилось, наверное, но и к лучшему. Подготов подготовились, я надеюсь, 30 апреля все, все покажет наша команда, да, как она играет. Серега, расскажи... Что Медиалига ждет от вас? Что вы можете дать этому явлению? Потому что даже читая в интернете комментарии, натыкаюсь на неоднозначные ожидания от народной команды. У людей, которые уже в комьюнити погружены. Слушай, ну я главное хочу сказать для нашей аудитории, да, для наших братишек, что то, как воспринимают многие медиафутбол... Это не совсем верно в каких-то моментах. Во-вторых, мы как бы полная инверсия, скорее всего, то есть, ну, что -то такая концепция, да? ну, серьезная, ребята, да, серьезные в команде, то есть, создавался это все руками там, нашими руками там, Фрадри, да, в том числе. Поэтому мы не будем заниматься теми пакостями, да, которыми все привыкли, которые все видят. Но при этом э, Медилик ждут от нас это болельщиков То есть, они понимают, что фанаты Спартака сделали свой клуб. Значит, это огромное количество болельщиков. Мы прекрасно понимаем, что всех не, за, не затащить да, на медиафутбол. кому кому то неинтересно, интересно. кого-то вызывает отвращение. Но сейчас мы должны четко понимать, что это некая такая ступень, во-первых, непростаивания для болельщиков. Здесь появилась новая площадка для того, чтобы можно да, прийти, поддержать своих пацанов, посмотреть там на Прудникова, Баженова, Шишкина, посмотреть на своих пацанов с трибуны, собраться все вместе и пошизить. Каждому свое, никого не не заставляем да, там, и так далее просто пацаны поймите что этот проект был создан ну, по сути вот для души надеемся что эта душа многим все-таки попадет в, в душу в, в руки. я понимаю что этот выпуск выйдет до да, да, да. А, может быть какой-то инсайдик да чтобы люди посмотрели там же Слушай, ну, я скажу такой инсайд что во-первых мы сейчас общаемся с нашими игроками основного состава спартак москва молодыми которые сами Интересуются, как бы, нашей командой, хотят прийти а, и нас поддержать на этом матче. Возможно, даже с нами поселизить на секторе. Парни все готовы, заряжены, последний град тому пример. Сделали красивую форму, которую, кстати, тоже инсайт скоро появится уже где-то на розыгрыше, где-то ее можно будет приобрести форма действительно очень красиво вышла. Поэтому готовимся, Вася, ну, сам понимаешь, волнительно, потому что, блин, ты заходишь в такую гигантскую волну, незнакомую абсолютно для нас, то есть мы там чужаки с тобой. Будем биться, будем бороться, будем доказывать, что пацанов там в сердце, народная команда на груди, это не просто слова, не просто так. Все зависит, так скажем, от самодачи каждого игрока, каждого человека, который находится в структуре. И от тебя в том числе, Все что больно. ты решил стать в выпуск. Поэтому парни следите, подписывайтесь на соцсети народной команды и звевать фанатов, потому что мы будем периодически освещать какую интересную фанатскую часть, если она будет, правильно да, говорю. Ну, конечно. конечно и ведущий, ведущий, между регионами, конечно. <laughs> да, да, между сказать. регионами будем еще показывать вам Потом у вас как-то так, я не знаю, что. Ну будет. еще у меня, знаешь, остался такой вопрос. Команда Георгий Джики и. Александр Соболев играет в МФЛ, да. Тоже, да? команда называется «Беги». А для вас это будет принципиально противостояние или какой-то наоборот такой дружеский? Слушай, Джики Соболев, там же еще у них Андрей Ещенко. За них как-то зимой играл Квинси Промис. И есть раз у нас с тобой такая инсайдерская тема. Есть инсайд-информация, что народная команда на 99,9% может провести свой матч на открытие арены, «Спартак». Поэтому это должна быть интересная спартаковская, тем более будет заключительный тур как бы рыбового этапа, а этапа. Это будет интересный финал этого первого раунда, где стадион спартак может снова стать с болельщиками, по хотя бы на один день. Вот. И туда же, туда же помимо Соболеуджики и там Ещенко. Могут еще прийти, загадками эти медиафутболисты говорят. Слушай, нет, ну, тут нельзя сейчас все вываливать. Да? я думаю, а многие поняли. А вы поставьте есть. лайк, если хотите, чтобы народное собрала на открытии. Мне кажется, будет интересно. Шестой тур, игра с Бейбеги, это команда Георгия Джики и mm -hmm. Александра Соболева. Ходят слухи, что возможно проведение на открытии арене, на нашем домашнем стадионе. Как думаешь, реально ли подсобрать прям такой хороший плотный состав на эту игру? Я только сейчас услышал, правда, от себя эту новость. Кто-то mm. тоже, может быть, узнал только что, то есть на возможность сайт? вернуться. Я, думаю, без я думаю, что да, люди, наверное, соскучатся по родным стенам, по родному стадиону. Ну, как минимум из-за того, что это стадион Спартак, на котором мы видели как минимум одно чемпионство. Мы видели ряд э, серебряных там бронзовых медалей да там э, тот стадион на который как бы ну, си, ну блин наш ну, родной да, ты, ты дом приходишь домой, да я. это конечно я думаю многие захотят вернуться даже не, интересуюсь... не ради, там условно глядя футбола да а в целом спорта э, спар... да. возможность посетить да. свой родной дом который тебе запрещили запретили сейчас посещать. да потому что взять там ну вспоминаю там матч сборной да там в отборе на евро 216 или даже слушай даже взять не спортивные мероприятия, а различные концерты. Всегда на Спартаке, ну где он Спартак всегда был забит полностью и ну, просто порой там листаешь там ленту социальных сетей, ты видишь там знакомые лица, хотя ты думаешь, блин чувак ты даже не слушал там, это, это, эти, эти песни эту, эту музыку как как ты сюда пришел. Ну, ну так или иначе людей будет тянуть всегда это как я не знаю, там, прийти в старый знакомый бар, там, или, или, или, или в какой-нибудь старый, там, двор, в котором ты там провел много-много времени, да, своего, своего да, когда-то. Так, еще следующее, что, как бы, ну, народная команда, это не единственная команда, из, составленная из болельщиков «Спартака», искренне рубящихся за ром, да, там, болеющих, играющих. Есть еще одна... Не случайно здесь мяч рыбийный да. лежит еще одна... долгое время. Еще Давай одна, еще одна. по порядку. 30 апреля матч народной команды. Давай И так, давай раз по порядку мы идем, начнем с 20, вообще красно-белые выходные на самом деле, полностью. Давай. 29 субботу 29, 29, 29 апреля в субботу играет футбольная команда, скоро вы увидите тоже Афир. Команда. Да, если вы не знали, Спартак даже там представлен. Играют, кстати, за победу в кубке, в кубке Москвы, вот, это в первую очередь. 30 апреля, соответственно, да. Соответственно, да, там 30 апреля это народная команда, дебют в медиафутбольной лиге. И 1 мая первый, первый домашний матч. Регбийные команды высшей лиги, лиги страны играют как сборные Санкт-Петербурга. Понимаешь, да. что, сборные выставляют. Вот, также там, все также играют наши парни полностью, 100%, 100 состав без единого спортика. Все исключительно. Ну, они сами по себе спортивные. Они, они уже ставшие так, как... да ну, душой и сердцем такая же народная команда под названием Спартак, которую уже там, более пяти лет уже практически шесть и также путешествующие по городам и не забывающие что это поддержка э, команды на, на домашних, выездных матчах когда-то когда есть. Ну во всех видах спорта. Э, мы должны также быть с командной стадионе, в стадионе Слава, э, находящемся на в 14:00 1 мая приходите все, поддержка будет замечательная. Нужно забить э, забить полностью трибуну, и московский Спартак должен взять реванш за поражение на выезде в Санкт-Петербурге. Э, в начале апреля. Надеюсь, это была такая первоапрельская шутка, которую мы сейчас сможем, сможем опровергнуть. Спартак возьмет реванш, и мы в этом, конечно поможем нашей команде. Завершающий вопрос, конечно, больная для всех тема, понайди последние какие-то послабления, там, что-то про детей, что-то про недоходы в МФЦ и так далее. В целом, что правительство этим вопросом серьезно озадачено. Ты как думаешь, реально это может способствовать тому, что в ближайшее время будет какая-то либо отмена закона, либо какая-то заморозка закона, либо перенос на международные матчи сборной, которых мы там не увидим еще ближайшие много-много лет? Я очень рассчитываю, очень надеюсь, что люди, которые все это придумали, поймут ту абсурдность и неуместность этого закона и вернут все на круги своя. Пусть оставляет на сборной там, если им так уж прям очень нужно, и выделили уже бюджет под все это, и им надо вот что-то вот сделать, то я очень рассчитываю, что на матче в футбольной лиги нашей, премьер лиги они все это уберут, и я очень рассчитываю, что уже со следующего сезона, ну, хоть какой-то просвет должен начинаться. Сейчас, потому что это только разговоры вот эти вот там, да. кто-то там где-то встречался, с кем что-то обсуждали, повозили, не знаю, есть ли в этом какой-то вообще толк и смысл. Поэтому буду надеяться, что на следующем сезоне будет уже более прозрачно все и понятно. Ну, а пока у нас 30 апреля народная команда играет. 1 мая играет регбийный «Спартак». На «Славе». Стадион «Слава». Да, ребята, в общем, все анонсы будут внутри, внизу. Приходите, поддерживайте. Ну, а на следующий уикенд уже что-то новенькое запишем и подскажем, где следить, где искать, где болеть. Миш, тебе спасибо. Спасибо, Вася. Очень рад видеть тебя. Взаимно. Да? Увидимся на трибунах. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за всеми новостями красно-белой движухи. Обязательно приходите в свиню и розу» смотреть футбол, потому что фан-айди мы не делаем. Мы смотрим футбол в барах пока что, но скоро обязательно на вернемся, когда этот нелепый закон отменится. Следите за народной командой, все ссылки будут в описании. И огромное спасибо Анне Юрьевне, что предоставила нам сегодня возможность вот здесь вот такой шикарный ролик снимать. Передаю ей мяч и закрываю камеру.